У на язык, да? Это видно? Видно, тут половинку видно. А, Все, уже арбузы пошли? Да. Здорово. Будет ли это какой-то... Воскресный день, пустота. Да. как кажется, ладно, нормально. Пойдешь? Я. Ну Ты что, там еще там? ничего у меня не сносилось. Да, ну давайте, быстрее. Но ну, матрас уже начинает, одна сторона, где больше лежу, ага. чик-чирик-чик-чирик. -чик да? Ну придете, придете. Ну, да. О, птички вот эти, да? А куда их покупать? Типа, Чемчевить, чир да? Или жарить, да?